сочный минтай в хрустящей панировке и жарить мы его будем на шпажках, что придаст нашему блюду более праздничный вид и сделает подачу интереснее. Филе минтая режем на кусочки, на каждую шпажку примерно одеваем по 3-4 кусочка филе. Готовим кляр. В яйца добавляем немного соли, черный молотый перец и паприку. Сначала рыбу окунаем в яичный кляр, Затем панируем в маке, снова в яйце и заканчиваем панировочными сухарями. Минтай обжариваем на растительном масле до золотистого цвета. Жарится он очень быстро, по 2 минуты с каждой стороны.